Как сидел Брателло? <смех> Колония в любом случае человек дает возможность какие-то для себя условия создать. Да, я отремонтировал себе Кубрик за свой счет, конечно, и жил там спокойно. Ты не на корабле, какой Кубрик, какой к черту Кубрик? А называется Кубрик. Это называется Кубрик. Что такое Кубрик? Ну, есть барак. Есть бараки. есть бараки с, общим, с общей с общим расположением, где сто человек лежат, а есть вот, коридорчик с кубриками, комнатками. Это VIP-обслуживание? Да нет, очень многие так делают. Но ты приходишь, тебе говорят, ты будешь жить здесь, ты заходишь, там стены, покрытые плесенью, там ну, просто мрак и ужас. Ты говоришь, ребята, а можно я кому надо там перечислю денег в магазин какой-то, вы завезите стройматериалы. То есть не из обхоза идешь, отдаешь, потому что многие приходят и дают кому-нибудь зеку, который там самый на этот момент э, такой, кажется людям, что может что-то решать. А есть люди типа меня, которые говорят, я перечислю какой-то магазин, вы завезите стройматериалы, мы сами своими силами все сделаем. Я вот так сделал. Все, и, и вот так существовал Тихо, спокойно. Ходил в спортзал, смотрел на людей, запоминал. Дневников не вел. <связь> писал людям жалобы кассационные, апелляционные. Много писал. Очень отвлекает, очень хорошо. Ты прокурор, который сидел, занимался бизнесом. Сейчас э, в правозащите юрист писатель. Дальше что? Что, в цирк пойдем? Ну, ну, дальше что? Что дальше? Что ты будешь делать? Тебе 40 с небольшим лет. вся впереди. Я собираюсь заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Мне нравится. Я никогда не чувствовал себя настолько э, самореализованным, как сейчас. И ну, это был поиск себя, ты же тоже искал себя. Я шел в прокуратуру следователем, в следствие. Я хотел быть следователем, мне это нравилось, я проходил практику у следователей. Меня забрали из университета, с пятого курса. Я потом на занятия. И даже на госэкзамен меня отпускали на один день. То есть вот утро-утром отпустили, я сдал госэкзамен, и после обеда я уже на работе. И я наслаждался этой работой. Потом, когда э, почему-то стали по должностям поднимать, и когда ты доходишь до определенного уровня, понимаешь, что ты командуешь, и ты вынужден делают не то, что правильно, потому что люди на земле, следователи, они по большому счету делают правильную работу. Ну вот труп, вот из него торчит что тебе нужно раскрыть это убийство и привлечь виновного к ответственности. Когда ты понимаешь, что ты начинаешь гнаться за количеством дел, и тут в начале 2000-х пошло, количество дел, увеличивать каждый год количество уголовных дел направленных правильных суд. Мы все думали, когда же предел этому наступит? Откуда эти дела брать? Задача. Каждый следователь месяц не менее двух дел. Это тоже, вот, да, где-то в начале 2000-х поступило. Но если нет, вот мелкий район, нет дел у следователей. И началось там придумывание. Давай из милиции что-нибудь заберем. Какую-нибудь кражу переквалифицируем в кражу и проникновение в жилище. Понятно, что проникновение в жилище в суде отпадет, но, тем не менее, это 139 это прокурорская статья, но ну, сейчас следственного комитета. Поэтому давай заберем кражу. В суде останется только кража, естественно, проникновение в жилище уйдет. Но у нас уже палочка появилась, мы дело суд направили. И поэтому сейчас то, что в следственном комитете происходит, это такая фальсификация массовая, массовая. К чему она приводит? Она приводит к тому, что все ищут максимально простые дела. Это 318, те же самые применения, насилия в насилии, отношении представителей власти. Полная, абсолютная ерунда. Вместо того, чтобы расследовать серьезные, хорошие, качественные дела, там, расследовать госзакупки, к примеру, которые не умеют расследовать и не собираются даже учиться. И когда я стал это все видеть, ну, отторжение, конечно, началось. Я стал понимать, что ну, много хороших людей, правильных, грамотных специалистов. И ФСБ, и прокуратура, и МВД тоже, кстати, есть очень качественные, очень качественные следователи, очень качественная опера. В первую очередь, это уголовный розыск, конечно, которых, многих из которых я очень уважаю. Это БЭП, там есть очень сильные люди. И они занимаются ерундой. Я не могу понять, ну, сколько же, когда же наступит этот предел ерунды, когда она количественно просто перерастет в какой-то качественный ступор. Ну, знаешь, у тебя претензии к преступникам, что они такие мелкие какие-то правонарушения совершают, и бедом квалифицированного следователя приходится заниматься всякой ерундой. Нет, нет. А, нет. Что? У меня даже не претензии, у меня абсолютная убежденность в том, что что-то серьезное, что-то действительно качественное, стоящее, расследуется, выявляется, расследуется только когда это нужно кому-то. А вот эта огромная правоохранительная махина занимается ерундой, абсолютной ерундой. А ты почему не уезжаешь? Из России? А почему я должен уезжать из России? Ну, конечно, если начнется какое-то необоснованное давление, интересы семьи, конечно, перевысит, да, превысит. Но в любом случае, я считаю, что нужно биться со страну. А ты жалеешь, что ты не уехал перед тем, как тебя посадили? Были такие мысли, да. Были такие мысли. Я мог совершенно спокойно поехать, купить, например, дом в Испании, и Заняться недвижимостью и не переживать вообще ни о чем. И почему ты этого не сделал? Мне нравится жить в России. Мне нравится работать в России. То есть ты решил отсидеть или же сколько? Тебе 6 лет дали? 4 года, пять месяцев. 4,5 угу. года. То есть ты должен был сесть в тюрьму? Да, я не знаю, как это сказать, как это применить, как применить глагол должен к этому. Ну, видимо, должен был рассел. Но Возвращаясь к вопросу, почему не в Испании, почему не уехал. Вот посмотри доктрину энергетической безопасности России. Это небольшой совсем документ. Они же даже там в саму эту доктрину закладывают задачи какие? выявлять методы, Выявлять более совершенные методы добычи углеводородов, которые разрабатывают другие страны. И это считается угрозой российской безопасности энергетической а как саму основу деятельности в энергетике закладывает э, расширение рынка сбыта углеводородов простых примитивных то есть достал из земли продал достал продал и ничего другого не планируется в этой доктрине давай поговорим про нефть и про и как при... прокурор с прокурором окей вот история про трубопровод дружба вот в беларуси обнаружилось что нефть загрязнилась и в Саратове или в Самаре, как обычно все путают, нашлась таки банда из трех человек во главе с женщиной, которая по ночам сливала и слила там, нефти аж на миллион рублей, не знаю, в тазике, в ведерке. и потом я не знаю, что с делают, делала, там у них есть какой-то, видимо, свой трубопровод, а, и поэтому их арестовали. Вот они, проклятые расхитители нашей собственности, нашей матушки нефти. Это три человека сливают из нефтепровода в тазик, Нефть, чтобы что? Вот чтобы что с ней делать? Чтобы делать из нее дома бензин? Что это такое? Это твои коллеги рассказывают всему миру, что была испорчена нефть на 2 миллиарда долларов вот этими вот людьми с тазиками. Я тебе уверяю, врезок в нефтепроводы много. Много. Люди-мастера умудряются это, воткнуться в любой нефтепровод практически. Там такие есть акробаты. И, ну, просто удивительные вещи творят. Врезаются. Это обычное дело. И если пойти по всей протяженности этого, даже, даже этой дружбы, я думаю, в каждом регионе можно будет найти там в год несколько дел по врезкам в нефтепровод. Ну и нашли. Ну и нашли. Сказали, ну вот возьми за последний период. Где есть? О, есть в Самаре давай тащи этих людей, а вот они и все испортили. Но это очень, это очень смешно, это очень смешно, но это и есть нынешний уровень правоохранительной системы, они сами в это верят. не Верят не в то, что так сделали эти люди, а верят в то, что это можно нам сказать. Вот вы пострадаете, вам не повезло. – Ну почему так и говорят, впрямую? – Конечно, конечно, а чего стесняться-то? А – А тебе то, что сказали, когда тебя брали? – Ну, абсолютно в лоб, да. А как тебе сказали? У нас такой достаточно долгий был разговор. Я говорю, вы же понимаете, что то, что вы здесь написали, это абсолютный полный бред. Тебя обвинили в том, что ты участвовал в передаче Сятки. В взятки. передаче денег взятки, mm -hmm. да. Тоже тоже своим коллегам прокурором да, mm -hmm. да, да, mm -hmm. да. А почему тогда у тебя статья не взятка, а 159 а мошенничество? А потому что те люди, которые взяли деньги и они в итоге ничего не сделали, никому ничего не передавали и кидали ну, кучу это больших дело. История, Это ну, же обычная история. Обычная история, да. Угу. При том, что мою роль потом в приговоре тем людям описали так, что я их нашел в Москве и потребовал вернуть деньги потерпевшему. Но мне вменили это. Как даже не соучастие одного из исполнителей вот этого всего То дела. То есть ты требовал у людей, которые взяли деньги и деньги да. потерпевшему, поэтому ты оказался в деле. А, окей. А, и вот тебя берут. А ты знал людей, которые тебя берут? Всех. То есть это твои коллеги, ты знакомые твои, ну, друзья. Да, ну да, ну, ну Чуваша вот такой вот региончик, он ну, маленький-маленький. Вот она прокуратура республики, где я проработал много лет, и где я был начальником отдела, руководил следственной прокуратурой. Мне говорят, Леша, смотри, Леша. вот, ну Алексей, да, вот, смотри, вот постановление угу. о возбуждении уголовного дела. Возбудили его 10 дней назад. Вот мне, кладут, посмотри, что ага. скажешь. Я говорю, ну бред же, конечно. Я думал, что честно, что-то связано с бизнесом, потому что сама понимаешь, что бизнес, особенно дороги, mm. это mm. такая вещь, где ты постоянно ходишь по грани. Mm. Тем более, там я замгенеральный директор в совете директоров. Понятно, что mm. конфликтных ситуаций много, там где-то проталкиваешь okay. какого нибудь Ты читаешь внимательно ну, дело. А тут ерунда вообще полная написана. Я говорю, ерунда. Тебе говорят, нет, не ерунда, дело возбуждено. Ты задержан. Посмотри постановление о следственной группе. 17 человек. Это много?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 никаких иллюзий по этому поводу не строю не говорю что я был ангелом нет и я понимаю что я сяду но в лучшем случае будет условный срок я говорю ну давайте разговаривать и вот 15 дней разговаривали в итоге там и я считаю что еще слава богу что так и я понимаю что они все захотят но система уже не даст Боя назад но не двинется назад система когда тех людей нашли возбудили в отношении них дело приговорили осудили за те же самые деньги, за тот же самый эпизод. Моя досудимость осталась. Я тот приговор беру и пишу Верховный суд. Ребята, а теперь-то давайте по мне поговорим. Мне даже в принятии жалобы отказали. Это Россия. Это так устроена правоохранительная система. Задний ход не дается. Думаешь, по делу Серебренников будет задний ход? Думаю, да. Нет, не будет. Не думаю. У меня уверенность в этом абсолютная. И для того, чтобы там все-таки остановилось я абсолютно уверен, что там нужно будет вот прямое, четкое такое высказывание первого, чтобы Владимир Владимирович сказал, как там было-то, бред собачий. Или как вот сейчас в послании в федеральном собрании. Ты слушаешь такие вещи? Я почитываю, да. Там же классно. Ну там же такие вещи, такие первые. Например, добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей. А временно может, время То от иногда, времени. Иногда-то пусть походит. В целой профилактике, Ну постоянно не надо. Походил, походил, и все, потом пусть работает дальше. Отдаился, простроился, живи. А чем отличается отдаился, от простроился. Отдаился. Ну, наверное. Отдал все, что нужно. Тут, наверное, не от слова давить а от слова дать. Отдаился. А простроился? Ну Выстроил взаимоотношения каким-то образом. Это гораздо более длительный, длительный период. Угу. Хронология другая, не разовая сделка, а выстроение длительных отношений. Угу. А вот мы сейчас сидим в Беринской тюрьме Штази, это похоже на те места, где ты бывал? Да, конечно. Конечно. Это... Ты знаешь, что ты и как прокурор, и как сиделец? И как прокурор, и как сиделец, да. Я, я и как прокурор много где бывал. Я же, будучи следователем, дела в отношении сотрудников тогда УИН назывался, да, да УИН, по-моему, да. Управление исполнения наказания. Управление Казания. исполнения наказания, да, mm -hmm. да-да-да, расследовал. Причем там тоже полковники разумные проходили и по взяткам, и по побоям. Я, правда, этого не говорил, когда сидел сотрудником, что я вас сажал сам. Ты сидел в Тагиле. А, Тагилх ик К 13, красная утка. Колония для бывших сотрудников. Ну так ее называют, да. Угу. Я не знаю этимологию это название, как возникло, но ну, смешно. Есть же там лебеди, дельфины. А тут красная утка. Обидно. Да нет, смешно. То есть для вас, прокуроров, отдельный переход построили? То есть для вас отдельная колония. Пионерский лагерь. Помнишь, в 2015 году? Ты писала про эту колонию, когда тебя не пустили, ты очень сердилась, потом тебя. Я же не знал, что ты там сидишь. Да, тебя потом ты, повесили на входе, что вот если увидите, то Фотографии дети... меня повесили на входе, они меня повесили на входе. Извини, это ракется. Мои фотографии висят по лучшим зонам страны. Ты что тогда написал, что там сидит тысячи юристов. Да, но там из этих двух тысяч человек, которые там сидит, там же сотрудников-то, не знаю, я все время пытались посчитать у меня получилось примерно 120 человек те кто имел отношение к следствию и кооперативной службе там те же самые в синус я не считаю сотрудника правоохранительных органов это вообще по сути должна быть гражданская служба безусловно на да. них есть формально описали мы для них рефераты почему ценятся люди с более-менее нормальным почерком на зоне потому что они пишут обучающимся в рефераты Потому что они сами не имеют. А компьютеры они знают? Что? Ой, далеко не все, далеко не все. Ну, ну, как, ну почему всплывают эти истории с видео? Ну потому что все, что касается э, организационной техники, делают зеки, которые более или менее что-то понимают в потому что, ну, ну представляешь, ну, человек вырос в маленьком городке, в деревне, дома компьютер может и был, но ну, на нем играл там в танчики и с, э, качал порно, а тут ну, раз ему говорят, а вот здесь вот ты будешь печатать буквы. Буквы же писать надо, а говорят, печатать. Это же надо нажимать. Это же сложно. А много с тобой разных генералов сидело? Были, были. Генералы были. И были такие очень интересные, серьезные, известные э, в, в серых кругах. Не публичные. Но... А ты из серых кругов? Ну, из прокуроров, правозащитники, конечно. Ты знаешь, я думаю, что мы в качестве фарса наверное, повторяем историю начала 80-х вот, в гораздо более фарсовом виде. Конечно, я всем желаю жить долго и счастливо. Всем? Всем. Я абсолютно пацифист. Пусть все живут долго и счастливо. свое хапнут они в любом случае. Добрый. Да. А помнишь вот эту вот пятилетку пышных похорон? ППП, да. И все же, все же как бы внезапно случалось. Ну вот, ну живут, они живут там. Все знают, что у них ультрамедицина по тем временам. У них все, у них все хорошо. Им не о чем заботиться. Они могут совершенно спокойно поддерживать свои тела в нужном состоянии. Ну тут кто-то да, один ушел, второй ушел, третий ушел. А потом раз и страна тоже ушла. И ведь это же все неожиданно произошло и в течение, ну скольки, Ну вот, в 82-й еще было все, казалось бы, так, ну просто фундаментальнейшее, да? просто фундаментальнейшую 83 а потом 85 уже все и потом 85 пришел а вспомнил 86 87 какой как внутряска уже началась да но я уж не говорю про 87 89 -й. и страшно вспомнить 90 -й, 91 -й. а тебе страшно вспоминать ну конечно тяжелые были очень годы. именно тогда ты решил пойти в прокуратуру работать да нет тогда ничего не решил с бандитизмом я... до да, бороться с новыми русскими вот с этими самыми вот да? Ты же в лихие 90-е пошел служить. Я пошел работать следователем прокуратуры в следствии. Ты не говоришь служить с Я, что я, работать, даже, так, я а? даже не думал о том, что с, с какими-то новыми русскими бороться нужно. Почему почему с ними, что с ними бороться? Мне нравилось, они ездили на красивых машинах. У меня вот в поселке, где я сейчас живу, там у одного соседа стоит до сих пор на улице 600 Мерседес. Я прохожу любую вечером на газите не гуляю. Они. То есть ты живешь на Рублевке? Ну, почти, да, на новый Риге. А зачем ты там живешь? Мне там комфортно. А сидевший прокурор, а правозащитник, глава юридического департамента организации «Руси сидящий». А тебе нравится такой образ жизни? Мне нравится. Мне нравится тем, что я могу сейчас заниматься вещами, которые мне по душе. Вот я вот прилетел в Берлин к тебе. Мы сейчас с тобой кучу всего нового опять задумали, кучу всего старого обсудили. Я так понимаю, что если мы все реализуем, ну со мной вообще точно никто из синов больше общаться не будет, даже в секретных переписках где-нибудь там в Телеграме. Ах, вот так я и узнала, что у нас еще есть канал. Какие-то, да, еще совсем небольшие, тоненькие ручики еще оставались. Ну, да, я теперь враг там, конечно, абсолютный враг. Ну, да бог с ним, что ну, друзьями ты не были же никогда. Какой должна быть тюрьма? Вообще тюрьма должна быть? Ну, я хотел бы верить в то, что может быть какое-то построение. Думаю, нет. Без тюрьмы. но я не могу в это поверить. Я хотел бы, но не могу. В любом случае нужно будет. Но что ты будешь делать с теми же самыми педофилами, с убийцами, серийными, маньяками? Что ты будешь делать? с казнокрадами и продажными судьями. Ну, конечно, туда. Конечно, туда. Жалко, что там мало судей. Жалко. А какой должна быть тюрьма? Она должна напрямую выполнять предназначение в виде исполнения наказания. Наказание лишения свободы. Пусть будет лишение свободы. С какими-то определенными ограничениями, чтобы человек мог прожить, выйти. А как должна быть прокуратура? Сейчас мы с тобой страну сложим. Прокуратура, как ни странно, я бы вернул к структуре, да были к структуре Советского Союза, к структуре численности той прокуратуры, которая была при Советском Союзе. Сейчас это абсолютно надуманный, формализованный орган. Я бы поубирал все спецпрокуратуры, это и транспорт, и там, природоохранная, и, естественно, прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. Это в первую очередь. Причем вот последних, те, кто надзирал за колониями, тюрьмами, им бы вообще просто... Причем ты знаешь, что я не сторонник полной иллюстрации, но вот этих людей даже к юридической профессии не подпускать. К любой, даже юрисконсультами на предприятиях. Пусть идут куда угодно. Все, все. Вот на сто процентов. Что нам делать со следствием? Не верю я в то, что может нормально функционировать единый следственный орган. Следствие... Должно быть в разных органах. Это создает здоровую конкуренцию. Естественно, нужно возвращать надзор, убирать надзорные функции у следственного органа, то есть продление срока следствия, указания следователям обязательные от начальника следствия. Нужно оставлять следователя самостоятельной процессуальной фигурой. Никакого начальника следственного органа быть не должно. Никакого председателя суда, кстати, быть не должно. Это люди, которые Должны помогать организовывать следствие, но следователь должен быть абсолютно самостоятельной фигурой. У него должен быть только надзирающий. Надзирающий человек – это прокурор и суд в качестве досудебной формы контроля на стадии предварительного следствия. Ну, ты, конечно, догадался следующий следующем вопросе, что там делать с судом. Вот с суда и надо начинать. Вообще, по большому счету. Ну, во-первых... Здесь ситуация очень э, неоднозначная. Э, если начинать говорить о загрузке судей, загружены судьи искусственно, ерундой, абсолютно ерундой, особенно судьи цивилисты, судьи арбитражные. Ну, скажем, если берем состав административный, налоговый, то судья выносит в месяц примерно 50-60 решений. Куда это годится? И когда начинаешь разбираться, а что это за решение? Ну это абсолютно ерунда. Споры, которых не должно быть в суде. Ну, не должно быть их в суде. Мелочь, которая, в принципе, должна разрешаться внизу каким-то административным органом. А в случае, если человек, в случае, если человек этим решением недоволен и оспаривает его, тогда должна попадать в суд. Но напрямую перетаскивать в суд всю эту административку дрянную, конечно, нельзя. Это все надо оттуда убирать. Судь резко разгрузится. А банкротчики, кстати, там у них обособленных решений, если где-то 90 100 в месяц. Как они могут решать? Ну, 3-5 минут на дело. Как можно туда вникнуть, что-то сделать, как-то решить? Естественно, убрать фигуры представителей судей. Судьи впрямую, прямую, абсолютно, при посторонних людях, при, как называется, представителях общественности, говорят, но мы же согласовывали с руководством это решение или этот приговор? С каким руководством? И когда ты судье говоришь, ну, кстати, с судьями со многими еще общаюсь, да, ну, тут и однокурсники мои, и с тех, с кем работал сохранились отношения и они мне тоже разговаривают разговоре говорят руководство я говорю, какое руководство ты судья нет у тебя руководство скажи пожалуйста с учетом законодательных новаций насколько мы сейчас с тобой наговорили лет или рублей ну слово идет прозвучало от тебя поэтому я думаю ты чуть побольше наговорила и того суток 20 я бы тебе выписал конечно да и я бы тебе Согласен. С тобой посидим.